What we've is we... We've been So today... Let's start doing like Russian <sighs> alphabet some sort. Sushi. Sushi. Sushi. Rюkzak. Back. My backpack. My backpack. Багаж, багаж, мой багаж. Борщ, борщ, борщ. Пюре, пюре. Маслоделиус. Я ем, я ем, Аит, Я ем пюре. Я ем пюре. Где? Не. Да. Я. Я ем пюре. Ем. Я ем пюре. Пюре. Oh God, Я ем борщ. Я Дженни. Я, Дженни. Mama. Pizza. My. Rucksack. Oh no, it's kind of tricky, though. Ahaha! <gasps> uh -huh -huh. Baggage. Там. Это. Там. Is that this? Oh, I get it, it's for you, Дженни. В. метро о майкасалоус вот мама вот мама нет это не радио нет нет это не это... Нет. Это... Радио. Вот велосипед. Вот... Велосипед. Велосипед. Вот мой свитер. Вот... Мой... Свитер. Вот... Мой... Свитер. <къех> мама. Это мама, а не папа. Это мама. Это мама, а не папа. Oh my God. <къех> Это мама, а не папа. Не. А. Я. В. Это мама, а не папа. Это мама, а не папа. Дженни. Гитара. Не. Это мама, а не папа. А. Я. В. Это мама, а не папа. Это мама, а не папа. это. Это мама. А. Не. Папа. Это. Мама. А. Не. Папа. А. Я. В. Не. Папа. <песк Hagin' rubbish> <ologás> а! I get it. Это радио, аниматор Это. Мотор. Кафе. Багаж. Радио. Радио. Это... РАДИО А НЕ МОТОР А НЕ МОТОР РАДИО Папа это не мой мотор Это Папа ЭТО НЕ МОЙ МОТОР Папа это не мой мотор Папа ПАПА ЭТО НЕ мой мотор это не мой она папа это не мой мотор мотор о oh Нет, oh. Велосипед не там. Нет. Велосипед не там. Нет. Нет. Велосипед не там. Слушай, велосипед. Нет. Велосипед не там. Не там. О, oh, мой Oh my god, oh my god What is this? Женщина Дженни в метро. The death Oh my goodness. Man. Canada. Oh my god, it's so hard though! Oh my God! It's what? Oh. Yeah. Wait. Yeah. I am a woman. Okay. Is it this? What the hell? Женщина, мужчина, женщина. Oh my god, there's lots of points. I don't know. What the heck? Mo sha Malchik. Moishik, my chick. Yeah, Malchick. I um, это она? Это. Это. Это. Это. Это. Это она? Это она? Это она. Это она. Это. Это... Uh, она? Где она? Где она? Беттина! Беттина! Это она! Фигин Майк! Я здесь. Я... Здесь. I am here. Это здесь. Это. СУШИ Нет. Наша. Здесь. Этот актер. Этот актер. Этот актер. Oh my God. Yo, it's almost. It's almost gonna a look a little glitchy this time. Then I saw him. Papa. Да. Этот. Мой. Этот мальчик не актер. Этот мальчик не актер. Этот мальчик мальчугой. А вот я тебе пытаюсь Ah I got it Oh near near near near the capital is a okay S Thanks for watching Click subscribe share share and that's what I die.